Первые Ту-160М новой постройки передадут военным летом, глава Минпромторга России Мантуров сообщил, что Ту-160М передадут военным до конца июня. Первый стратегический ракетоносец Ту-160М новой постройки передадут российским военным летом, до конца июня 2022 года. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров, передает Интерфакс. Изначально предполагалась поставка в конце 2023 года. А мы уже до конца второго квартала передадим машину Министерству обороны для последующих государственных испытаний и постановки на вооружение. Сообщил Мантуров после посещения Казанского авиационного завода, КАС, имени Сергея Горбунова. Глава Минпромторга отметил, что в модернизацию предприятия вложили более 20 миллиардов рублей. Наказ будут производить не только Ту-160М, но и перспективный авиационный комплекс дальней авиации ПАГДА. По его словам, два самолета будут производить параллельно. 12 января с аэродрома Казанского авиационного завода, филиала Туполев, в составе ОАГДА с корпорацией Ростех. Совершил полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М, заявили в Ростехе. Там уточнили, что полет занял около 30 минут и выполнялся на высоте 600 метров. За это время летчики-испытатели успели выполнить маневры, которые позволяют проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе. Работы по восстановлению серийного производства самолетов Ту-160 велись с середины 2000-х годов. Предварительные мероприятия заняли несколько лет, и в конце 2018 год. Министерство обороны рассказало о старте строительства двух новых бомбардировщиков на Казанском авиационном заводе. В отличие от уже строящихся машин, их планировалось изготовить практически с нуля, с применением вновь изготавливаемых конструкций и агрегатов. В декабре первый заместитель председателя коллегии военно-промышленной комиссии ВПК России Андрей Ельчининов сообщил о начале стендовых испытаний опытных образцов двигателя ПАГДА.